Здравствуйте, уважаемые зрители канала Просветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас крайне полезная и необычная тема – заготовка листьев с огородных культур, с ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сегодня расскажу, как правильно их заготовить, как правильно применять и в чем их польза. Начнем, пожалуй, с общих правил заготовки. Листья нужно заготавливать с тех деревьев и кустарников, которые не обрабатывались жесткой химией, особенно системными препаратами, которые могут на долгий период накапливаться в тканях растений. Не следует также собирать листья и различные лечебные травы вблизи автодорог, в каких-то промышленных районах, в городах. Это не экологические зоны. Нужно собирать листья растений только в чистых зонах, где хорошая экология, хорошая местность и нет различных неблагоприятных факторов. Теперь поговорим непосредственно о тех растениях в нашем саду, у которых можно заготавливать листья. Первое растение – это, конечно же, всем известная вишня. Вишневый лист издавна применяется в фитотерапии и в кулинарии. Вишневый лист богат такими витаминами, как А и В, содержит пектин, а также различные микроэлементы. Листья вишни собирают в молодом возрасте. Лучше всего после цветения, когда они совсем еще молоденькие. Но если не успели собрать их в этот период, можно и попозже, когда они еще молодые. Сейчас у нас конец июня, однако собрать вишневый лист еще, конечно же, не поздно. Вишневый лист можно использовать для приготовления чаев. Можно использовать в кулинарии. Наверняка все вы знаете, что вишневый лист Помещают в банки, когда закатывают огурцы, кабачки либо томаты. Он придает э, закатанным овощам хороший аромат и вкус. Однако вишневый лист можно применять и для приготовления варенья и чаев. Для чая понадобится всего несколько вишневых листочков. А если вы делаете варенье, на литр варенья примерно 5 листиков вишни. Особенно хорошо добавлять вишневый лист в такое варенье э, из крыжовника либо красной смородины. Вишневый лист будет придавать варенью аромат вишни. И когда зимой открываешь баночку с вареньем, на всю квартиру стоит вишневый аромат. Чай из листьев вишни хорошо принимать при болезнях почек, при мочекаменных болезнях. Он обладает мочегонным эффектом, хорошо выводит токсины и тяжелые соли из нашего организма. При умеренном потреблении чая из вишневых листьев никаких противопоказаний нет. Чтобы посушить листья вишни, вот такие насобирал молоденькие веточки, их нужно собрать, поместить в какое-либо затененное место, где есть хорошая циркуляция воздуха. Это может быть крытая беседка, это может быть навес, защищенный от солнца, либо чердак. В таком помещении, вентилируем, листья быстро высохнут, их можно затем поместить в какие-либо баночки, например, бумажные пакетики, и сохранить на зиму, а затем заваривать чай. Можно заваривать вишневый лист отдельно, а можно смешивать с различными травами, либо тем же черным чаем, который мы покупаем в магазине. Вторая культура в нашем саду, о которой хочу рассказать, это, конечно же, смородина. Все наверняка знают, какой потрясающий аромат у листьев черной смородины. Но смородина обладает не только ароматом но и полезными свойствами. В листьях смородины много витамина С, много различных микроэлементов, а также различных эфирных масел, благодаря которым смородина имеет вот такой сильный запах. Собирают листья смородины до созревания ягод. В этот период в них больше всего различных полезных веществ и витаминов. Чай из листьев смородины является отличным витаминным средством. Он укрепляет иммунитет и тонизирует весь организм. Благодаря фитонцидам, которые содержатся в листочках смородины, чай обладает антибактериальными свойствами. Он так хорош при различных простудных заболеваниях и ангине. Нужно сказать, что смородиновый лист, так же, как и вишневый, использует не только для приготовления чая, но и для домашних заготовок. Хорошо добавлять для аромата смородиновый лист в различные закатки, например, в соление огурцов, томатов, либо перца. А еще хорошо ставить березовый сок с... Вот с таким вот э, сморозеным листом. Сок получается очень вкусным и ароматным. Третья культура, опять же, одна из самых популярных в наших садах, это малина, около которой я сейчас нахожусь. Заготавливают листья малины в период цветения. Но можно и в более поздние сроки, например, если у вас посажены ремонтантные сорта. Сейчас передо мной летняя малина, однако у меня больше всего посажено сортов ремонтантных. И недавно я проводил нормировку побегов удалял лишние молодые побеги. Вот их я и использую для приготовления чаев засушиваю венички, а затем зимой завариваю чай. Если у вас летняя малина, то также можете собрать листья с молодых вот таких вот побегов замещения. Если у кого-то на участках нет малины садовой, сортовой, то можно заготовить малину и в лесу, ведь лесная малина будет еще более полезной. В листьях малины содержится большое количество различных витаминов. Это витамины группы А, В, С, П и другие. А еще в листьях малины, как и в плодах и в стеблях, содержатся различные микроэлементы и салициловая кислота – которая по сути является природным аспирином. Поэтому так нужно принимать малиновый чай при простудных заболеваниях, ведь он помогает бороться с температурой и с простудными заболеваниями. Нужно сказать, что отвар из листьев малины не только полезен для приема внутрь. Отвары и маски из листьев малины хорошо тонизируют кожу. У кого-то могут быть проблемы с кожей, какие-то высыпания, какие-то небольшие морщинки, и если сделать отвар из листьев малины, сделать компрессы из перетертых листьев малины, то кожа становится как у младенца, разравниваются морщинки, кожа приобретает нормальный здоровый вид. И еще одна культура. Конечно же, эта культура не в свойственна для каждого сада, но ее очень часто можно встретит на приусадебных участках, либо где-то около дачных поселков и даже в лесу. Это, конечно, липа. Вот вы видите, у меня в руках веничок липы. И неспроста. Листья липы очень полезны. Но полезны не для заваривания чая, а для других целей. И сейчас я вам расскажу для чего. Все знают о пользе липового цвета для здоровья, для заваривания чая от простудных заболеваний. Но ну и листья также полезны. В них содержатся фитонциды, каротиноиды и различные полезные микроэлементы главное достоинство листьев липы это способность снимать отечность суставов выводить различные соли из организма Итак, как же применять эти листья самый простой способ это заготовить вот такие венички их можно использовать как сразу в свежем виде так и сушить на зиму заготавливать на зиму когда сделали вот такой веничек залейте его в тазике Горячей водой, а затем потомите на медленном огне примерно полчаса, дайте настояться еще несколько часов, затем вновь подогрейте отвар и в таком отваре попарьте примерно 30-40 минут. Ноги все соли из организма уйдут и ноги суставы перестанут болеть. Кстати, кто не хочет заморачиваться с такими вот отварами, можно сделать просто липовые веники для бани. Если ходить с таким веничком в баню для здоровья, это будет только на пользу. Обязательно заготавливайте травы и листья наших растений в сезон, ведь чай из них гораздо лучше, чем чай из магазина. Он натуральный и хорошо оздоравливает весь организм. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!